Здравствуйте! В этом ролике мне бы хотелось поделиться с вами информацией о топовых продуктах НСП, которые полезны в каждой семье. Первый продукт это Sunshine Bright, это лечебная зубная паста. Сейчас бум натуральных продуктов и продукт НСП уникален тем, что состоит полностью из натуральных ингредиентов. То есть этой зубной пастой можно чистить зубы детям, ее можно глотать. Она состоит полностью из натуральных ингредиентов. Об этом э, пишут американцы на упаковке. Э, ну, как бы то, что написано у нас в России на упаковке, очень часто это, ну, можно на это закрыть глаза. А в Соединенных Штатах Америки, если что-то написано на этикетке, то компания обязана этому соответствовать. Вот. Э, маленький ребенок, у меня ребенку год, э, когда зубки режутся, намазать только зубной пастой, там, где болит, все, ребенок затих никакого крика и так далее. То есть продукт имеет обезболивающее свойства. В составе есть масло чайного дерева, прополис, микрочастички воска и еще 17 трав. То есть если мы говорим о кровоточивости десен, то он обеззараживает, он убирает чувствительность зубов и залатывает микрочастичками воска как раз те трещинки, которые у нас появились от смешивания холодного с горячим. И получается, что нет налета на зубах у тех, кто пользуется этой пастой. Это, это один из топовых продуктов. Вот такой тюбик, если его использовать правильно по горошинке, то хватит его одному человеку примерно на полгода. Вот. Если мы говорим о семье, то там три человека – это примерно два месяца. Вот, безусловно, можно, конечно, мазать как на бутербот, и хватит его на неделю. Но если мы говорим о правильном использовании, то Sunshine Bright – это вот такой прикольный продукт.